Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня мы проводим первое заседание Совета по реализации приоритетных национальных проектов. Как вы помните, принципиальное решение о формировании этого органа было принято на совещании по ключевым социальным и экономическим проблемам в начале сентября текущего года. За прошедшее время доработаны основные контуры и механизмы реализации этих проектов. Соответствующие корректировки внесены в проект федерального бюджета на следующий год. И вы знаете, в ближайшие дни Государственная Дума должна завершить его рассмотрение. Напомню, что только на реализацию самих национальных проектов будет выделено около 138 миллиардов рублей дополнительно. А с учетом средств внебюджетных фондов и предоставляемых государственной гарантией, около 180 миллиардов. Еще раз подчеркну, эти осигнавания не заменяют, а дополняют плановое финансирование соответствующих отраслей. И в итоге в 2006 году общие расходы федерального бюджета на образование и сельское хозяйство увеличатся более чем на треть, в здравоохранении на 60 в жилищной сфере в 4 раза. Очевидно, что еще пару лет назад о таких объемах финансирования можно было только мечтать. Сегодня ключевым вопросом становится рациональное использование выделяемых средств, организация и контроль работы по этим проектам. Это главная задача нашего Совета. При этом добавлю что практическая деятельность по текущей реализации принятых решений, ответственность за эффективное вложение средств лежит в первую очередь на федеральном правительстве. Необходимые для этого административные решения приняты и реализацией проектов в ежедневном режиме будет заниматься первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев. Он же руководит президиумом совета, который также уже начал свою работу. В свою очередь, соответствующие федеральные министры возглавят межведомственные рабочие группы при завете по конкретным проектам. Сегодня остановлюсь на самых насущных вопросах организации нашей с вами работы. В первую очередь, на порядке взаимодействия федерального центра и регионов, органов власти и профессионального сообщества и, что не менее важно, на обеспечение контроля за реализацией намеченных планов. Отмечу, что в октябре на расширенных коллегиях министерств с участием председателя правительства Российской Федерации подробно обсуждались планы реализации этих проектов. Хотел бы также отметить активность членов правительства, регулярно посещающих регионы России. Вместе с тем... Еще даже не все региональные руководители хорошо знают, как и что конкретно нужно делать. Я уже не говорю о рядовых участниках этого процесса, о директорах школ, главврачах, поликлиник и так далее. Эти люди тоже должны быть вовлечены в общую работу. Очень многие меры предстоит реализовать именно им и уже скоро с января 2006 года. Очевидно, что по каждому проекту должна быть Сформирована сквозная система управления, включая планирование и организацию работы на региональном уровне. Должны быть определены целевые показатели и ответственные лица. Отмечу, для этого есть и правовые инструменты, и заинтересованность руководителей субъектов России. Правительство в целом и отдельные министры персонально отвечают за координацию проектной деятельности, включая координацию работы в регионах. Что касается форм контроля, то уже даны соответствующие поручения администрации и полномочным представителям в федеральных кругах. Знаю, что и правительство налаживает систему контроля по своей линии. Прошу администрацию и правительство в ближайшее время завершить формирование системы контроля и мониторинга реализации приоритетных национальных проектов. Уважаемые коллеги, остановлюсь на тех важных задачах, которые предстоит решать уже в самом ближайшем будущем. Прежде всего, об организации дополнительных выплат. Речь идет об участковых педиатрах, участковых терапевтах, врачах общей семейной практики, медсестрах участковых служб, а также о выплатах учителям за классное руководство. Обращаю внимание, в начале февраля следующего года они должны получать на руки деньги которые будут начислены за январь, со второго полугодия шестого года, должны пойти до оплаты медперсоналу служб скорой медицинской помощи и фельдшерам сельских, фельдшерско-акушерских пунктов. Также напомню, что мы уже договорились о повышении заработных плат в бюджетной сфере в целом в ближайшие три года минимум в полтора раза в реальном выражении. В проекте федерального бюджета предусмотрены средства, позволяющие выдержать заявленный темп. Ожидаю, что региональные и муниципальные органы власти также примут необходимые, но согласованные, находящиеся в логике общих принимаемых решений, свои собственные решения по этой проблеме. Я хочу подчеркнуть именно находящиеся в логике общегосударственных решений, чтобы... Регионы не выскакивали ни вниз, ни, ни наверх. И руководители регионов знают, о чем я говорю. Не дожидаясь решения на федеральном уровне, но принимают решение у себя, а потом приходят в Минфин и говорят, денег нет, не можем реализовать свои собственные заявленные планы и задачи. Так не должно быть. Далее, в правительстве подготовлены предложения по территориальному размещению и строительству уже в 2006 году новых центров высоких медицинских технологий. Сроки более чем жесткие, и сегодня мы должны принять принципиальное решения по этому вопросу. Следующее, на чем хочу заострить внимание, это отбор школ и вузов лучших учителей, талантливой молодежи, которым будет оказана поддержка за счет федерального бюджета. Важно обеспечить открытость и прозрачность конкурсов, а для этого в первую очередь определиться по критериям отбора. Понятными и удобными в применении должны стать правила и нормы поддержки личных подсобных и крестьянских хозяйств. Интересы простых тружеников села должны лежать в основе механизмов субсидирования ставок по кредитам, создания сельхозкооперативов, системы земельно-ипотечного кредитования. В целом, при реализации проектов административным процедурам просил бы уделить особое внимание. Их неэффективность – помноженная на нерасторопность чиновников, неоднократно сводила на нет самые благие начинания. Так уже притчей в языках стала сложная, длительная и обременительная процедура оформления земли в собственность. Она не просто тормозит инвестиции в сельское хозяйство, но в целом не дает людям на селе стать полноценными собственниками. А это прямо влияет на результаты их труда, на сам образ жизни на селе. Поэтому эта работа должна идти непосредственно в увязке со всеми проектами в развития АПК. 5 сентября мы говорили и о дополнительных возможностях подъема сельских территорий. В связи с инициативами «Газпрома» речь о реализации масштабной программы газификации страны, в которой в ближайшие три года должно быть дополнительно вложено не менее 35 миллиардов рублей. Прошу тоже иметь это в виду. Теперь о повышении доступности и качества жилья. Прежде всего, об увеличении объемов жилищного строительства. Рассчитываю, что уже в начале следующего года будут отобраны проекты в регионах по развитию коммунальной инфраструктуры. Начнется подготовка конкретных участков под новые микрорайоны. Я хочу обратиться и к правительству, и к руководителям регионов Российской Федерации. К депутатам. Прежде всего депутатам законодательных собраний в регионах нужно сделать все, чтобы разбюрократить принимаемые решения в этой сфере. Ничего невозможно добиться. На уровне...